Зима пара надежд и смелых планов, воспоминаний о звенящем лете. И есть среди зимних дней желанный самый, особый, важный, бесконечно светлый. И это твой прекрасный день рождения. Я с ним тебя сегодня поздравляю. Пусть жизнь твою счастливое мгновения и радость до предела наполняют. Улыбка негатив пусть обнуляет и заряжает бодрым оптимизмом. Любовь пусть дарит силы, окрыляет, а вера пусть опорой станет в жизни. Войдет в привычку думать о хорошем, прощать обиды и не огорчаться, жить настоящим. Не копаться в прошлом, Творить свой день И строить свое счастье. С днем рождения!